окрасочный аппарат для безвоздушного распыления модель AS-PRO 2000 это уже давно и хорошо зарекомендовавшая себя модель аппарата для безвоздушного распыления предназначена для покраски относительно небольших площадей например объекты 200-400 метров квадратных многие видели как этот аппарат себя ведет в работе то есть как он распыляет краску поняли что это довольно простой и надежный аппарат но несмотря на это, многие также не знают, как устроен этот красочный аппарат. Сейчас мы попробуем вам показать устройство этого аппарата, разберем его и рассмотрим некоторые вопросы относительно его эксплуатации и обслуживания. Основными узлами этого красочного аппарата, как и многих других аппаратов подобного типа, являются электродвигатель. В данном случае здесь. Установлен электродвигатель постоянного тока, то есть известного нам как двигатель со щетками в простонародье. Плунжерный насос. В блоке находится уплотнение плунжерное, сам плунжер, гринажный кран, дроссель давления, ну и в него же вкручивается всасывающий клапан. редуктор. электродвигатель приводит в действие через редуктор кривошипно-шатунный механизм, который в свою очередь приводит в действие плунжер. Он соединяется с кривошипно-шатунным механизмом и система контроля давления. О ней мы расскажем подробнее. Это очень простая и надежная система. Отсутствие какой-либо электроники сложной дает возможность избежать поломок, связанный с выходом из строя этой же электронной системы. Мы видим, под этой крышкой находится предохранитель, диодный мост, выключатель. Микровыключатель и реле. Вот так вот выглядит реле. Выключатель. Важным элементом конструкции является дроссель давления, расположенный в блоке насоса. На штук дросселя воздействует с одной стороны давление краски, с другой стороны стержни регулятора давления, на которую в свою очередь воздействует сила натяжения пружины. Силу натяжения мы устанавливаем сами, когда вращаем ручку регулятора давления по часовой стрелке. Мы закручиваем его, соответственно, делаем давление в системе больше против часовой вкручиваем давление в системе меньше. Вот. Когда силы равны сила натяжения пружины и давление краски в системе, электродвигатель не вращается, то есть не приводит в действие плунжерный насос. Как только сила натяжения пружины становится больше силы давления краски в системе, стержень регулятора продавливает шток дросселя. И с помощью микровыключателя. Замыкает электрическую цепь, начинает работать электродвигатель, насос начинает набирать давление краски, которое поднимает шток дросселя, шток смещает стержень, который размыкает электрическую цепь, то есть останавливает электродвигатель с помощью этого микровыключателя. Этот процесс повторяется во время всей работы. Дроссель, дроссель давления является изнашиваемой частью, то есть через какое-то время он потребует замены. Меняется он в сборе. Служит дроссель давлением довольно долго. Пройдет не одна смена плунжерных уплотнений перед тем, как вам понадобится замена этого дросселя.